Ассаламу алейкум. Я гражданин Азербайджана, доброволец полка Азов. Благодарю Украину за оказанную возможность защищать свой дом и свою семью. Путин Азербайджан в этом Даштарне, Украина Халганда аврарам обращаясь к Кадырову. С каких пор предатель своего народа имеет право обращаться к народному избраннику? Замечу, что к народному, а не ставленнику Путина, который отправил своих кадыровцев на смерть. Твоя храбрость только на словах, как и твоя честь. А украинский президент вместе со своим народом. Ахмад не сила, ахмад в гробу. Аллах, Ахмад Олясин. До здравствуйте, Чекерия. Саграй Лес Слава Украине.